Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу показать вам, как можно в профитбоке быстро посчитать проценты. Если вы не знаете, почему я записываю это видео, потому что я вчера был на одной презентации. Презентацию проводил Роман Ворода. И там задали вопрос, что 10 долларов ложишь, а один процент это будет 1 доллар. Нет, ребята! Сейчас я вам покажу, как можно просто посчитать проценты. Итак, переходим обратно в личный кабинет. Вот здесь у нас есть депозиты. И здесь показаны проценты. Сколько вы получите процентов. Итак, чтобы посчитать эти проценты, ссылочка у меня будет внизу. Я вам покажу сейчас один интересный калькулятор. Так, переходим в калькулятор. Пишем, например, 10 долларов. Нам надо высчитать 0.7%. 0 .7. Вычислить. И вот у нас появляется сумма, сколько мы будем получать с 10 долларов процентов. 0,07. Если хотите узнать 1 процент, пожалуйста, тогда вбивайте 1, вычислить. И вот будет 0,1 будем получать. Вот так можно просто узнать, сколько мы будем получать процентов с депозита ну а на этом у меня все если видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал